Квартиры с ремонтом, с террасами и, конечно же, с сауной. Вот она. И бассейном. Классная, прекрасная. Квартирка зачетная, замечательная. Смотрите, здесь будет стоять перегородочка для того, чтобы вы на своей квартире могли пользоваться вот этой вашей. Террасы. Хорошая, классная угловая квартира с тремя световыми точками. Идеальная однокомнатная квартира. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня в городе Сочи, как обычно. И к вашему вниманию, классные квартиры с ремонтом и без ремонтов в данном комплексе комплекс называется даймонд вот он непосредственно комплекс конечно состоит из нескольких домов этого вот здесь еще у нас три дома но мы допустим, сегодня с вами рассмотрим этот и давайте пойдем во внутрь нашего комплекса естественно все у нас здесь чтобы попасть на территории вот по такой системе пики-пуки заходим мы вовнутрь и здесь внутри у нас есть как парковочные места так и Внутри, так и за комплексом То есть, как говорится, вы можете заехать на территорию припарковаться А можете перед территорией, вот там, где припарковался я, там и припарковаться Попасть на территорию при помощи пульта Вы нажимаете пульт, ворота открываются Здесь у нас дешевые, классные квартиры Еще раз повторюсь, как с ремонтом, так и без Разные варианты, к вашему вниманию, здесь представлены у нас, для вас И, конечно же, изюминка нашего жилого комплекса Diamond это то, что у нас здесь квартиры с ремонтом, С террасами И, конечно же, с сауной Вот она И бассейном, дорогие друзья Ну и, конечно же, не забываем то, что у нас у каждого дома Имеется на крыше замечательная Огромная э -э -э, квартира с террасами Короче, как говорится, говорю В одном числе, а их множеством числе Вот там, например, вся крыша, она разделена вот так пополам Это одна квартира с террасой То у нас другая квартира с террасой И в тех домах то же самое Здесь, само собой, разумеется, у нас лишь очки. здесь у нас, судя по всему, клумбочки, да? А, какие-то питьевые бюветы, -бю я так подозреваю, я до конца еще не понимаю. А вот это что? Пуфик-муфик будет какой-то лежать, наверное. В общем, вот здесь лежат красивые собственники, бегают их шустрые детишки. И здесь у нас вот э, парковка придомовая у нашего жилого комплекса. Комплекс действительно зачетный, классный, сделан качественный, подсвечиваться. Мы находимся на микрорайоне Яна Фабрициуса, в центральном районе города Сочи. Ну и грех не зайти в нашу сауну, если она, конечно же, открыта. Басик у нас работает, сейчас проверим с подогрева нет? Теплая. Блин, теплющая, дорогие друзья. Судя по всему, с подогревом. А вот там вот имеется детская зона. Для шипзиков, которые будут вот тут полоскаться, глубину измерять не буду, но что-то порядка 30-40 сантиметров. Вот ну, такие вот жарящие перила. Бассейн размером что-то минимум 10 на 5, как вижу я. И, конечно же, пойдем... А, а там у нас сауна. Сауна закрыта, судя по всему, ее закрыли. По причине того, что там пока что у нас еще хранят строительные материалы. Потому что понемножечку работы еще ведутся. Фишка данного комплекса то, что блоки по фасаду не висят хрен знает где. Да? По фасаду уродски не уродуют фасад, а выведены все в единое место. Видите, вот это красивое место. Все зашито вот в такую вот как это даже назвать, декоративный элемент, да, то есть, и там у нас все непосредственно блоки под кондиционеры, наружные блоки, которые выведены все в одно место, и здесь у нас, в общем, будет все культурно и чинно. Естественно, в подъезд, дабы попасть, надо вот эту систему включить или чипик приложить, и вот мы уже внутри подъезда. Комплекс у нас имеет этажность три этажа, ну, не считая последнего, и, несмотря на то, что он у нас... Три с половиной этажа и, грубо говоря, даймонд У нас имеется лифт, само собой разумеется Даймонд переводится, по-моему, насколько я знаю Какое-то золото, что-либо ли, Драгоценность Или что там, я не знаю, бриллиант, возможно Так, смотрим еще раз В подъезде у нас все украшено вот такими вот картинами Тематика Олимпийского парка Здесь, там, сям Это, конечно же, наш город Сочи, снятый с обратной стороны Вовсю у нас здесь делают Ой, свет потух Свет, ты где свет? Свет сельсовет Вот мы внутри, сейчас я покажу вот такую вот квартиру Квартира классная, и мы сейчас будем внутри, заснимем ее подробно, дорогие мои. Вот мы внутри, классной квартире, классная, прекрасная квартирка зачетная, замечательная. Смотрите, смотрите, давайте-ка развернусь. Мы, что мы видим? Прекрасный, замечательный холл, прихожая, коридор, кондиционер и, конечно же, шкаф. Без шкафа никуда. Что у нас в шкафу? Пока ничего. Ну и это, как говорится, вы уже, когда квартиру эту купите с ремонтом, сами все сделаете. Здесь вещи, шейте вещи, здесь пуфик-муфик, везде теплые полы. И начнем с ванны. Ванна-санузла прекрасно выполнена и исполнена. Так, вода есть, все горит, все работает, вытяжка, туалет, новый индезит. Нормальный индезин. В общем, все функционирующее, замечательное, приятное. Далее. Начнем с кухни, наверное, да? С кухни, прежде чем э, с коридорчика плана мы перемещаемся, джинсы превращаются, да, как из того кинофильма. И у нас здесь вот такая вот замечательная кухня. Муха не валялась, холодильник нулевый. Никто не жил, вы будете первые. -дам -дам -дам -бам -бам. Че это оно ну, все? Так. Бройлер-бойлер, что тут, что так, ну, в общем, все нормально. А посудка-то есть, интересно, но посудки-то нет. В общем, нормальная мебель. Все сделано, все установлено. Еще женщина, мало ли, тут дама готовила, устала. Она вот взяла, присела. Далее разворачиваемся сюда. Как же без камина, дорогие друзья? Никуда. Камин, причем музыкальный. Вот, пожалуйста, вам огня в хату. Ну, только доброго огня имеется телевизор, дорогие мои друзья. Видим столик для принятия пищи. И после того, как вы на кухне нарезвились, естественно, грех не попасть в спальню не порезвиться. Так. Опа, опа, вон те светильнички классно мне нажать, посмотреть, как они горят. Опа, ха -ха, прекрасно. На стенах классные, чистые, обалденные обои и вот этот вот будильник. Какой-то он очень умный. Когда я только что сюда пришел, он что-то там песни какие-то пел. Большая, замечательная кровать. Так, ну и, конечно же, не забываем, естественно, что это получается идеально однокомнатная квартира с ремонтом, с мебельтехникой. техникой, упакованная. Далее, видим, что... Каминчик. Как это каминчик, комодик У комодика телевизор Ну и в общем прекрасная вот такая вот Комната со шторами blackout. Ну и фишка данной замечательной квартиры Это терраса террасу терамису. Вот мы на террасе вышли Алюминиевые стеклопакеты Сам наш дом Здесь будет стоять перегородочка Для того, чтобы вы на своей квартире Могли пользоваться вот этой Вашей террасой и вот это все ваша терраса по границу вашей квартиры. А граница вашей квартиры завершается где? Вот здесь. Вот такие вот делают друзья. Дорогие друзья, у нас информация. Квартира идеально однокомнатная квартира. Плюс еще точно такая же площадь террасы. Просто представляете? И вот вы внутри. Так, как закрывается-то? А, все закрыл. И вы внутри благоухаете. Замечательно? Я думаю, что очень даже. И, конечно же, давайте-ка еще раз. Так, датчики движения зажглись. Классная входная дверь, квартира 32 квадратных метра, будет для вас хорошая скидка в жилом комплексе Diamond. Обращайтесь, не стесняйтесь. Включаем фантазию и представляем, то, что я приехал на лифте. В общем, мы на втором этаже, датчики движения, вот такие вот красивые подъезды, во все в комплексе идут ремонты, комплекс постойность данный, сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи, проходят ипотеки. Еще раз, если что, здесь уже живут люди, здесь можете жить. Вы здесь и сейчас, в этом Даймонде. Так, ладно, вот такая классная квартирка. Двери кайфовые, под замену не надо, то есть вообще многие застройщики экономят на дверях. Здесь в нашем случае не надо менять двери, потому что они качественные, хорошие и замечательные. Смотрим, прекрасная, большущая, однокомнатная квартира, представлена в данном комплексе, аж 46 квадратных метров. И сразу же, плюшка нашего комплекса, то что цены у нас здесь от... Очень выгодно. Вот. Ага. Интересно стало сразу, да? Ну ладно, 46 квадратных метров, дорогие друзья. Вот такая вот классная квартирка. Здесь у нас цены вот 200 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от площади. Там у нас балкон. В зависимости от площади. Чем больше площадь, тем дешевле. Чем меньше площадь, тем дороже. Остекление балкона, видите, у нас полностью прозрачное, панорамное. Большие балконы. Классная квартира, 46 квадратных метров. Высота потолков 3,20 Минимум 3.20, а то и больше. По-моему, я это стесняюсь. Видим, что заведены трассы под кондиционеры. Кондиционеры введены все в одно единое место, которое я вам уже ранее показывал. Комплекс у нас, по сути дела, трехэтажный. И наверху, на четвертом этаже, у нас имеются шикарные квартиры с террасами. Серьезно, террасы на всю крышу. Просто вот бомбические. Бомбалейла. Поднимаемся на третий этаж. Все квартиры, конечно, я сегодня показать не успею. Но ну, то, что смогу, то и покажу. Датчики движения у нас 7 Зажигайся. И цены у нас здесь дешевые, прилично-неприлично. Вот, например, вот данная квартира у нас, видно вам, не видно? Нет, датчик здесь работал. Угловая. Смотрите, какая она классная, зачетная, обалденная. Вот я в ней. Идеальная однокомнатная квартира. Причем она планируется. 42 квадратных по цене хрен собачьей. По 250 тысяч рублей за квадратный метр можно купить вот эту жирную, шикарную. Обалденную квартиру в построенном данном доме. То есть у вас выбор следующий. Купить в стройке что-то и ждать, когда это все построится. Либо купить вот эту квартирку и уже здесь и сейчас сделать ремонт, жить здесь у нас. Смотрите, какой балкон. 42 квадратных метра с вот таким вот балкончиком, с такой подсветочкой. Домик у нас вентилируемом фасаде. Это у нас, если что, не забываем наш басик, наша парковка. В доме есть сауна. СПА, душевые санузлы, имеется в виду прям при бассейне. Мало ли, как говорится, кто-то купался-купался, да добежать не успел. Поэтому вам это не грозит, дорогие друзья. Вот такая классная квартира в данном комплексе может быть вашей здесь и сейчас уже, в общем-то. Так, потому что датчик тут немножко подключивает, оставлю дверь открытой. И сейчас... Опа, вот такая квартира. Вот такая, вот такая. Так, квартирка будет с ремонтом. Дорогие друзья, пойду я закрою эту дверь, дабы, как говорится... Какой-нибудь шаловник-баловник не зашел. Так, операция проникновения. Не пойму, то ли мы в студии, то ли в однушке. В общем, как говорится, сейчас мы разберемся. Да, квартира 26 квадратных метров. Так, что у нас тут со светом? Что-то у нас тут со светом. Сейчас мы здесь его включим, да. Все понятно, все повыключали. Есть, да будет свет. Что мы видим? Куча всякого барахла. Закрываем шкаф. Шкаф огромный. На всю стену. И оборачиваемся. Mm -hmm. Да, это прекрасная однокомнатная квартира. Помните, в советское время было так. Марда Каскас приглашает и предлагает. Вот, примерно то же самое. Это замечательная однокомнатная квартира. Так, воду перекрыли, потому что никто не живет. Видим, что полноценная духовка. Кухня полноценная с вытяжкой. Ой, блин, что я сделал? Как она работает? Вот так. Культура, мультур, закрывайся, выключайся. Ладно, что мы видим? Да кто ж там меня хочет-то, е-мое, одолеть, е-мое. Смотрим шкаф, часы, классные, между прочим, смотрите, как они выглядят прекрасно. Там у нас балкончик, классная квартира в данном комплексе, согласитесь. Оборачиваемся, столик принятия, кушать, еды, и вот такие вот прекрасные элементы освещения, классные. Оборачиваемся направо, ну и, конечно же, кровать, как же без кровати. Замечательная, обалденная кровать, это что есть смотри, какая прочная. Вот, приятное помещение. Ну и, конечно же, ванна. Ванна большая. Видим? Ну, вода перекрыта. Да, вода перекрыта. Ну и ладно, нормально. Душевое место, все как положено. Чинно, приятно, аккуратно. И знаете, что удобно? От, с, от вашего спального места до сортира бежать недалеко, как говорится. Удобно. Вот, во всем надо уметь видеть плюсы. Ха -ха. Я положительный парень, поэтому я во всем вижу плюсы. Иногда, знаете, так приспичит, поэтому иногда это здорово. Все, свет мы обрубили, свет выключили. Будем смотреть следующие квартиры. А, цену я вам не назвал. Сейчас, две секунды, дорогие друзья. Цену данной квартиры, в общем, можно от 9 миллионов рублей рассматривать. Ну и вообще цены недорогие. Просто тут, знаете, в черновой дешевле, в черновой дешевле, а непосредственно уже... Так, ключики пусть висят. А, с ремонтом там у нас идут квартирки подороже. Так, сейчас мы найдем классную квартирку, пойдем в той стране. той стране, Чего у нас тут со светом? Зажигайся. Тут должна быть еще одна классная квартирка. Продажа. Вот такая. Смотрите, квартирка 8800 по 260 тысяч рублей за квадратный метр. 3-4 квадратных метра. А, ну, недорого, извините меня. 3,4 квадратных метра по 8800. Вот такая вот хорошая, классная угловая квартира с тремя световыми точками. Идеальная однокомнатная квартира. В общем, она планируется. Еще раз. Балкон. Большой чичи, большой чичи балкон. А, раз, два, окно. Три окна. Посередине санузел, который делит комнаты пополам. Здесь у вас, грубо говоря, коридор. Здесь у вас э, получается... Да, кто ты такой, ё-моё. Здесь у вас спальня или наоборот, здесь кухня, там санузел не забываем отделяет у вас помещение, а там, конечно же, спальня, там спальня, здесь кухня, все ништяк. И тут у вас вот еще выход на балкон можно с кухней организовать. Прекрасная зачетная квартира. Еще раз говорю, от 200, ну если очень постараться, у меня здесь есть и от 200 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем это 250 тысяч рублей за квадратный метр. Но у вас получается есть выбор, купить, я проговорю, а вы запомните, у вас есть выбор купить какой-нибудь хренотень, хрен знает где, у, на горе, как говорится, да, или купить именно здесь. Купить именно здесь, построенном в данном комплексе, в идеально ровном месте, под домом у нас рынок на Фабрициуса, у нас здесь все, вот магазины, все на районе, школа, ну и, конечно же, не забываем, это ровное место, ноги бить не надо, мучиться, и вы будете жить в хорошем комплексе, я бы сказал, такой весьма неплохой бизнес-класс, дайманд, дайманда, дай вот такая вот еще квартира у нас в наличии. С террасами, если что. Это у нас квартира 45,5 квадратных метров по 220 тысяч рублей за квадратный метр. Но не забываем, у вас еще вот по той площади, как эти два окна, как говорится, по всей той площади, там у вас еще порядка 20 квадратных метров ваша терраса. Не террасы, это плюс. Терраса реально это плюс, это зачет. И, как говорится, есть еще одна. Вот такая квартирка. Она маленькая, приятная и стоит всего-то в районе 7 миллионов рублей. Можно рассматривать данное предложение. Это у нас у нас малышечка но фишка нашей малышечки в чем давайте я оборачиваюсь фишка нашей малышечки в том что несмотря на то что она всего 24 квадратных метра у нас здесь получается прекрасно делится пополам пополам комната Тут у нас санузел, кухня с выходом на террасу. Выходим. За 7 мультов вот такую обалденную квартиру-террасу грех не иметь. То есть у вас получается, вот там стеночка ставится, вот здесь стеночка ставится, и это ваше пространство. И вот тут вы сидите, бренди балалайка, э, по, по забору вот так вот руками водите, кайфуете, в общем, никому не мешаете, наслаждайтесь. Классно, классно. И это же балкон, и это же терраса, и это же сушка вещей. В общем, все, что пожелаете. И если хотите, даже маленький, небольшой, можно там бассейн или детскую игровую или песочницу поставить. В общем, как говорится, вот на что у вас, как говорится, фантазии хватает, то и делайте. У меня фантазия богатая. Если дай мне террасу, я там че, вообще, не знаю, там мастерскую устрою. Или там, не знаю, там ротанговую мебель поставлю. У вас, я думаю, тоже. Так что комплекс «Даймонд», мой номер 8-918-880-0747. Звать меня Дима ЮДВ. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Ну и звонить мне, дорогие друзья. Минимальные площади здесь у нас порядка 20 квадратных метров. Максимальные площади, которые у меня здесь есть, 110. Жду вашего звонка. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока. Увидимся. До скорой встречи, дорогие друзья.